Действительно, меня зовут Границ Александр. я врач-психиатр психолог. Я представился, но мне хотелось бы немножко узнать о вас. Я буду задавать несколько простых вопросов. Если вы согласны с этим утверждением, то хлопните, пожалуйста, в ладоши один раз. Если не согласны, то не хлопайте. Попробуем. Мы сейчас в Москве. Спасибо. Если среди вас психологи или психиатры? Отлично. Если среди вас биоинженеры? Отлично. Если те, кто пришел просто потому, что проходил мимо? Может быть, есть те, кто пришел конкретно послушать конкретно эту лекцию? Отлично, спасибо. Значит, мы можем начинать. Основная аудитория э, готова послушать про эту тему. Начну я с благодарности. Благодарность создателям Робокопа, Киборга, Призраков в доспехах, Дарта Вейдера, Черного зеркала и других научно-фантастических э, произведений. И персонажей за яркое представление поднятые вопросы о человечности. Научную фантастику я э, любил практически всегда, и каждый раз я задавался примерно те же самыми вопросами, что и задаются персонажи. И сегодня я предлагаю поразмышлять на те же темы, которые поднимаются в научно-фантастических произведениях. Стоит начать с определения, которое есть в основе этой лекции, с определения понятия киборг. Киборг с точки зрения автора Кибернетического манифеста ⁇ это организм, который является гибридом биологических и технологических компонентов, который обладает как человеческими, так и нечеловеческими, то есть механическими характеристиками. Второе слово «синдром», которое было использовано в начале презентации, имеет корни медицинские. И синдром, как понятие, отражает некий комплекс симптомов, неких заболеваний. Здесь оно использовалось, скорее, не в медицинском, а в таком очень броском значении, поскольку синдром киборга скорее, это попытка рассказать о том, как может измениться психика и какие произойдут в ней изменения. Хотя, конечно, для психиатрии Понятие киборг может встречаться как проявление заболевания. Так некоторые пациенты убеждены в том, что часть их тела заменены, изменены, сами себя называют роботами или киборгами. И один из моих пациентов, например, считал себя инопланетянином и утверждал, что несколько десятилетий назад его тело было заново сконструировано, оно сейчас полностью искусственное. Но мы поговорим сегодня не об этом. Мы сегодня попробуем посмотреть на то, как будет видеть мир и самого себя. Человек, который дополнил свое тело с помощью различных технических механических устройств. И, скорее всего, у него возникнут ряд неизбежных вопросов, которые возникают у каждого из нас, когда мы пытаемся понять, а что же с нами происходит, особенно в тот момент, когда мы с утра проснулись, открыли глаза, и в те несколько мгновений, прежде чем мы придем в себя, у нас возникают вопросы. Что вокруг? Что я помню? Что во мне? И все эти вопросы так или иначе ведут к главному вопросу «Кто я?». И, на мой взгляд, это тот вопрос, в котором, так или иначе, будут задаваться люди, которых можно назвать киборгами. Итак, первый вопрос. Что вокруг? Как на него отвечаем мы, как люди, в настоящий момент? В основном мы на него отвечаем через такое понятие, как ощущение. То есть использованием наших органов чувств. С помощью глаз мы можем видеть, с помощью ушей мы можем слышать и воспринимать равновесие. То есть у нас есть разные ощущения с помощью этих органов, которые называются зрение, слух, осязание, воняние и так далее. И только через них мы можем как-то контактировать с окружающим миром. И, строго говоря, здесь, наверное, я близок к идеям субъективного идеализма и селепсистов, которые утверждали, что, в принципе, невозможно доказать, что мир вне сознания существует. Конечно, это взгляд несколько философский, но… Принципиально, наверное, это действительно так. Мы получаем информацию извне только с помощью контакта, с помощью наших ощущений. Но картинка, общая картинка мира у нас строится через такое понятие, как восприятие. Оно тесно связано как с ощущениями, так и с понятиями памяти, то есть с нашим опытом, который мы уже получили опять-таки, через ощущения до этого. И в каком-то смысле мы являемся художниками, которые рисуют у себя в голове, проецируют свои собственные психики, окружающий мир. И таким образом мир не является объективным, мир является всегда субъективным в нашей собственной психике, и мы живем прежде всего в мире собственных представлений, собственных впечатлений. Какие виды ощущения нам доступны? То есть с помощью чего мы рисуем этот мир? А настоящий момент – это в основном зрение, слух, вкус, обоняние, прикосновение, температура, вибрация, Болевые чувства, равновесие, движения некие данные от внутренних органах, об их состоянии. Это текущие возможности нашей психики, нашего организма. Но кроме этого, с помощью различных технических устройств мы знаем, что есть и другие виды информации, которые есть вокруг нас, и с помощью технических средств мы можем их улавливать. Например, различные излучения, рентгеновское или инфракрасное, радиоволны, ультрафиолету ультразвук, давление атмосферы – и множество различных других, которые недоступны с помощью наших органов чувств, но с помощью технических устройств мы их получать можем. И некоторые животные, это достаточно широко известно, могут видеть или слышать, воспринимать информацию в большем спектре, нежели мы. И примерно так может выглядеть, например, мир для насекомого, когда они могут видеть в ультрафиолетовом, в том числе, спектре. И в некоторых фильмах, например, это кадры с фильма Робокопа 2014 года, показывается, что с помощью технического устройства создается возможность видеть мир по-новому. И здесь персонаж, используя уже новые технические органы чувств, может создавать определенную модель пространства и в том числе необходимые для него объекты, задействуя совсем другие виды информации, нежели те, которые были заложены в его биологии. Еще один пример – это известный художник, музыкант и киборг -активист. Это Нил Харриксон, и у него есть особое техническое устройство. Дело в том, что он родился с особым заболеванием генетическим – это ахроматопсия. Он не способен различать цвета вообще, он видит мир в неких в неких границах черно-белого, серых оттенков. И для того, чтобы получить все-таки информацию о цветовом наполнении мира, он с помощью своих коллег и специальных групп инженеров создал устройство, которое является антенной, вживленной в его череп. И эта антенна дает информацию о цветовом составе того, что находится перед Перед ним, тем самым переводя их в звуковые колебания, которые передаются уже через костную проводимость в орган слуха. И таким образом все цвета, с которыми он сталкивается, он может воспринимать но в виде определенных звуковых волн. И благодаря этому он научился рисовать картины, картины того, что он видит, и эти картины звучат для него по-особому. В своей замечательной лекции на TED он, в частности, рассказывает, что для него изменилось восприятие мира после того, как он дополнил его дополнительным, дополнительными красками. В частности, он очень любит ходить в супермаркеты, поскольку для него это как сходить на симфонию. Там очень множество цветов, которые создают необычайные гаммы. И также он пишет звуковые портреты, то есть, наблюдая людей, он пишет с помощью звуков то, как они для него выглядят. И в целом он пропагандирует то есть, будучи активистом, он пропагандирует кибернизацию и дополнение собственного тела. И во многом его способ восприятия мира можно описать таким понятием, как синестезия. Само это слово означает, что когда возникает определенное ощущение, сочетано вместе с ним возникает и другое ощущение. Таких людей не так много, но достаточно, чтобы об этом явлении не знали, это не является заболеванием, но может встречаться также и при неврологических и психических расстройствах, когда люди, например, видят звуки или слышат какие-то цвета в норме это тоже может быть в частности я иногда, на самом деле довольно часто играю в игру, называется Clash of Clans, и если играть со звуком, то в момент вот таких, вот таких вот взрывчиков, в этот момент производятся определенные звуки издаются, но пока ты сидишь где-нибудь на совещании, то не получается со звуком играть поэтому его выключаешь, но я обращаю внимание, что периодически, когда возникают эти взрывы, у меня в голове сочетанно возникают звуки, которые этому соответствует, хотя его непосредственно не происходит. И вряд ли этому можно назвать настоящей полноценной синестезией. Скорее, это определенная привычка. То есть, мой мозг привык, что при одном стимуле, при одном, звуковом, при одном виде ощущений всегда возникает и другое характерное ему. И примерно то же самое описывал и Нил Харриксон, что с течением времени его мозг начал одновременно улавливать и звуковые волны, и изображение, которое есть изне, и он э, может воспроизводить звуки людей, просто наблюдая за ними. В каком-то смысле добавление новых технических средств может породить новые виды галлюцинаций, которые недоступны в настоящий момент. И я их обозвал как определенные кибернетические галлюцинации. В целом галлюцинация – это то состояние, когда воспринимается некий объект, который в настоящий момент в реальности не существует. И при этом нет критического отношения. То есть человек не понимает, что сейчас перед ним что-то несуществующее, чего не могут обнаружить или ощутить другие люди. В целом галлюцинация делятся на истинные и ложные галлюцинации. Истинные, они естественным образом вписываются в окружающее пространство, так как будто бы они его непосредственная часть. Например, если я бы галлюцинировал и видел кого-нибудь из вас, сидящих впереди, то я бы, скорее всего, не видел сидящих вслед за ним или спинку его стула. Так, например, одна из моих пациенток 87 лет видела, что из стены ее дома бьет фонтан, и она действовала соответственно. То есть она переживала по поводу того, что ее может залить, поэтому она подставляла под этот фонтан с водой тазы. А псевдоблюстинация – это несколько иное состояние, когда те объекты, которые воспринимаются, воспринимаются в искаженном виде или воспринимаются так, как будто бы они не являются частью пространства. Так, например, можно видеть прозрачного человека, сидящего на стуле, или слышать голоса, но внутри головы они а исходящими откуда-то извне. Например, пациент, закрывая глаза, видел перед собой тонкий слоид полицейского, который ругал, обвинял его в преступлении. При этом голос этого полицейского он слышал строго внутри головы и не пытался найти источник звука где-то во внешнем пространстве. В целом галлюцинация делится по типу анализаторов, так же, как и ощущения – назрительные, слуховые, осязательные, висцеральные, это исходящие из внутренних органов и так далее. И, скорее всего, расширение спектра ощущений приведет к тому, что появятся новые виды галлюцинаций, которые ранее были недоступны. Может быть, рентгеновские галлюцинации, инфракрасные, интрозвуковые и так далее. То есть, в целом, это может породить новые виды расстройств, может быть, связанные с тем, что будет сбоить техническая часть самого аппарата. Кроме того, у части пациентов наблюдается так называемая идея воздействия, когда им кажется, что какие-то внешние силы пытаются на них воздействовать, пытаясь ими управлять с помощью специальных лучей или специальных устройств. Так один из пациентов сообщал, что, заходя на работу, чувствует, что его мозг обучает электромагнитными лучами, вызывая тягостные ощущения и путание в мыслях. И позднее начал это ощущать и у себя дома. И в этом случае, как вы понимаете, могут возникнуть у психиатров определенные проблемы с формированием критического отношения к подобному. То есть если сейчас, можно сказать, то, что нет, регистрировать электромагнитное излучение с помощью ваших органов чувств не получится, то в новом мире, наверное, это будет уже более затруднительно. Следующий вопрос ⁇ это что я помню? Интересно, что далеко не всем нашим воспоминаниям можно доверять. Элизабет Лофтус проводила серию очень интересных исследований. В частности, она опрашивала людей, которые побывали в Диснейленде, то есть они возвращались, и она опрашивала увиденного. В частности, она спрашивала: видели ли они там вот этого кролика, его зовут Баксбанни, и спрашивала. Как им было в связи с этой встречей? Многие люди, представляющие большинство ее респондентов, отвечали, что действительно они его там видели, вспоминали какие-то детали, которые она даже не подсказывала им, как было здорово, какие классные фотографии, и как они понравились их детям, этот кролик. Как вы понимаете, кролик из другой киновселенной, это продукт компании Warner Brothers, а Диснейленд это продукт компании Дисней, он там в принципе быть не мог, тем не не менее многие люди а, вспоминали и наполняли а, с новыми деталями эти воспоминания. После этого была начата целая серия исследований, посвященных ложным воспоминаниям, и в каком-то смысле она повлияла на судебную систему, поскольку свидетельство очевидца является очень важным средством доказательства в суде до сих пор. Но во многих процессах Элизабет Лофтус помогала показать, что им доверять стоит не всегда. И в целом воспоминания наши о нашем прошлом – это скорее реконструкция, нежели реальный видеофильм, который мы можем промотать. Некоторые сюжеты, конечно, наиболее яркие, мы можем их вспомнить достаточно хорошо, но в целом, в основном, это некое впечатление о пережитом опыте, нежели действительно можем вспоминать это как кадры видеофильма. Но в одной из серий э, сериала «Черного зеркала» показано то, как техническое устройство смогло решить эту проблему. И в частности, э, в одной из серий был Показано устройство, которое записывало все, что видел человек, и далее можно было это просматривать. Это у персонажа без спойлеров вызвало определенные затруднения в отношениях, и излишние воспоминания были для него и в определенной степени травмой. Но также они могут быть травмой и в настоящее время для людей, в частности, существуют непроизвольные или воспоминания или флэшбеки. Они встречаются при посттравматическом стрессовом расстройстве, при депрессии, при тревожных расстройствах и ряде других, когда люди пережили сильный стресс в своей жизни, и у них возникают воспоминания о том, что они пережили. Эти воспоминания бывают достаточно болезненными и травматичными для них. Yeah, but I want you back on your meds, Keith. You make me too lethargic to these. I can figure this out on not my own. Deal. I want you back at Dr. Holterman's, and I want you back on your meds until you're completely better. Mom, Dad, look what I found. Come here. Mom, can I take him home? Argy, you know what that's not a good idea, okay? It could be dangerous. I think he's fine. Hey, Keith, Mom wants to take care of him. I know, I know. Did you hear that. Dad. I don't know what's gotten in that head of yours. Look, if you're worried about RJ taking care of him, I'll come over every day. I can feed him. I just kind of feel like it would be better if I could see you guys a little more often. I don't want him around our son. Okay. Whatever you got against me, don't take it out on the dog, okay? That dog's been flu a lot. Keith, he deserves a little bit better, and that's my birthday dog. present to our son. My son is my old. You know what? He should be yours, too. Get your gun ready, Sergeant. Maybe you can hear it this time. on the gun, okay? Okay. You and your mom are gonna take me to the hospital right now. Stay there for a while until I get better. Well, when are you gonna come home? И, вероятно, появление новых технических устройств, которые сможет влиять на нашу память, может помочь таким людям, для которых подобное воспоминание является весьма травматичным жизненным опытом но устройство также как и биологическая часть может сбоить и в частности иногда воспоминания могут быть утрачены и такое состояние называется амнезия в частности есть такое состояние как фиксационная амнезия когда пациенты не способны запоминать ближайшие события то есть они могут помнить Прошлый опыт, но совсем не а, запоминая все, что с ним происходит в новое время. В частности, это обыграно в фильме «Помнили мемента» Крис... Кристофера Ноуна, где главный герой мог помнить события только на в течение пяти минут, и далее его память обнулялась, и он сделал себе различные татуировки, записи, и таким образом он пытался провести расследование в структуре этого фильма. Кроме того, память может меняться искажающим значением. И это состояние называется парамнезией, когда э, реальные воспоминания могут быть искажены какими-то новыми. В частности, есть такое понятие, как псевдореминистенция, когда замещаются утраченные воспоминания теми воспоминаниями, которые действительно происходили в его жизни, но в другом временном промежутке. Или конфабуляции, когда возникают воспоминания, которых э, вообще никогда не было. И на эту тему частично э, как раз таки и строится сюжет фильма «Помня» и ряда других по внедрению воспоминаний в реальную память. Один из моих пациентов, 68 лет, находясь в отделении, он искал свою жену в палате, с которой они собирались поехать в Ленинград. Это событие, вероятно, действительно происходило в их жизни, в его жизни, но произошло достаточно давно, и сейчас он это воспоминание актуализировал без... непроизвольно. Следующий вопрос – это вопрос «что во мне?». И внедрение чужеродных объектов может породить целый ряд различных реакций, связанных с приспособлением к внедрению новой части в структуру своего тела, в структуру схемы тела. В частности, например, описан так называемый кардиопротезный психопатологический синдром нашим соотечественником Скумином, и он написал, что у части пациента, в котором произведена операция по замене митрального клапана, это вот эта часть сердца, которая мешает обратному току крови, то есть это предсердие, из него кровь выдавливается в желудочек, и... Обратно, чтобы кровь не шла, для этого как раз таки существует нейтральные клапаны. при некоторых заболеваниях, например, атеросклерозии или при пороках врожденных митрального клапана этот орган не работает. И поэтому им производят замену этого клапана механическую. И он обнаружил, что у части пациентов в первые периоды, в ближайшие периоды после таких операций возникает особое состояние, связанное с тем, что у них возникает постоянный навязчивый страх поломки этого аппарата, возникает колебания настроения в силу того, что они постоянно находятся в этих страхах и в этих тревогах. У них происходит навязчивое внимание к шумам от сердца, они постоянно прислушиваются к нему, и особенно тяжело он ночью, из-за чего у них нарушался, и сон, поскольку они постоянно слышали стук своего сердца и прислушивались к нему, то есть они были полностью погружены в эту новую часть их тела. Еще одно состояние – это так называемая лишняя конечность, которая возникает у части пациентов, которые пережили острое нарушение мозгового кровообращения, когда часть нервных клеток умерла. Достаточно редкое явление, оно называется нарушение телесной интегративной идентичности, когда у пациентов возникает ощущение, что какая-то их часть тела не их, и они пытаются ее удалить, в том числе даже ампутировать. Один из примеров можно увидеть в книге Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу». Так, у одного из пациентов, у которого образовался эмбол, в результате чего возникло нарушение мозгового кровообращения, это привело к параличу левой стороны его тела. И автора попросили взглянуть на него, поскольку каждую ночь этот пациент падал с кровати, и кардиологи все никак не могли выяснить причину, почему же он все время с нее съезжал. Когда он начал его расспрашивать, тот рассказал, что каждый раз ночью, просыпаясь, он обнаруживал у себя в постели мертвую, холодную, волосатую ногу. И объяснить, откуда она берется, он не может, но и потерпеть ее рядом с собой тоже не может. И поэтому руками и здоровой рукой постоянно выталкивая ее наружу, сам тут же выпадая за ней. То есть, собственно, конечность которая была парализована, он воспринимал как чужеродную часть тела и постоянно ее выталкивал, не принимая как часть самого себя. И это связано с таким понятием, как схема тела. Это конструируемое нашей психикой представление, определенная модель того, как наше тело устроено, его структурная и функциональная организация. И при определенных условиях эта модель могут встраиваться в телесные объекты, но это может произойти не всегда. Например, в норме проводились исследования, показывающие, что зачастую теннисисты, играя в мяч, воспринимают ракетку как продвижение своего тела как определенную ее часть. Хотя, конечно, если ее потом убрать, то они так думать не будут. Но психологи смогли этот, это состояние воспроизвести, и это состояние продемонстрировано в так называемых телесных иллюзиях. Иллюзии обладания, ощущения обладания неким искусственным объектом. И впервые эти исследования, эти исследования начались с публикации Батминика и Кохана в по-моему, году с изучением иллюзии резиновой руки, когда они создавали ощущение у человека, как будто у них есть еще одна конечность. И это породило целый ряд исследований, связанных с изменениями этих несуществующих рук, с изменением длины собственных рук, с изменением состава собственной руки и так далее. И вот одно из них мы сейчас с вами тоже посмотрим. Это воссоздание иллюзии третьей руки, резиновой руки, но уже несколько модифицированной по сравнению с Первичные это странно Это странно Скажи когда ты Да, я your hands on the table with your left hand resting on the left side of this. I'm gonna drape this over you. Uh, it feels like my hand's right in front of me. Okay. okay so this is gonna be weird but you trust me, right? Do I trust you? No. <laughs> you... Oh, no, no. Stop. No! Dude, put the- No! Jesus! Are you- You okay? Dude, why- Take a breath. And let me know again when that's feeling like your hand. <sighs> okay, it's starting to feel like it's my hand. Stay there. Stay there. What are you doing? Ah! <gasps> oh, Jesus! <laughs> It's okay! <Yeah>. You okay? <laughs> oh, fine, I just Alright. <laughs> really weird. What does it feel like? I'm not sure. <laughs> I'm starting to feel like that's my hand. Are you? Yeah. Oh jeez. Oh my gosh, what are you gonna do? Oh god. Oh no. Oh my gosh! <laughs> oh, my goodness, no. okay. oh my God! Whoa, this is weird. Okay, this is like uh, I don't know. This is like Inception or something. <laughs> so this feels like your hand. Yep. Yes. Yeah. Do you trust me? Uh, I I trust no. you okay. enough. Okay. Look, look, look, look. No. <laughs> look. No, no, no, oh, okay. <laughs> <laughs> right, Wait, wait, wait. Deep breaths. Um, Let me know when you're back in that space when that feels like your hand. hand. Let me, me know when you're there. <laughs> Are you there? I'm there. Okay. Okay. Totally okay. there. This doesn't feel okay. Like. Nah. <laughs> oh my God. It's okay. It's okay. It's okay. You're okay. You're okay. То есть в начале этого эксперимента накрывали так, чтобы они не могли видеть свою настоящую руку, клали перед ними резиновую, и одновременно происходило раздражение настоящей руки, и резиновые, и испытуемый, это очень важно, мог за этим наблюдать. И постепенно у него формировалась иллюзия того, что эта конечность является частью его, и, как видите, реакции были достаточно бурными, и это подтвердилось множеством других экспериментов, которые показали, что действительно есть такие реакции – на подобные изменения. Но экспериментаторы пошли дальше, в частности, Петкова из Каролинского университета с авторами проводила исследование, которое позволяли в том числе переместить свое тело внутрь манекена. А на испытуемого надевали шлем виртуальной реальности, а на манекен надевали специальные видеокамеры, которые показывали вид от первого лица. И происходила тоже одновременная стимуляция живота у реального человека и у манекена. И через некоторое время у испытуемого возникало ощущение, что его тело – это тело манекена. Точно такая же реакция, как и среди рукой Но они пошли еще дальше в частности здесь экспериментатор носил камеру а испытуемый носил очки виртуальной реальности и они в течение нескольких минут жали друг другу руки и когда у них движения начинали совпадать у испытуемого возникало ощущение как будто бы он обменялся с испытательными телами и сам себе жал при этом руку и Следующий этап это вне телесное существование, когда а, после двухминутной стимуляции подобным же образом, но уже воздуха, возникало ощущение, как будто бы они теряли свое тело, как будто они находились в воздухе, но при этом могли же себя наблюдать со стороны. А, и в целом формирование ощущения обладания может стать важным этапом для интеграции механизма в биологический объект. То есть с помощью этих исследований можно помочь людям принять те новые части их тела, которые у них формируются. Но иногда это происходит и без участия экспериментаторов. В частности, так называемые фантомные конечности, когда возникает ощущение, что в потерянные в результате травматической или операционной ампутации конечности все еще существуют. И такие пациенты испытывали в том числе и болевые ощущения, и зуд. И это является достаточно значительной проблемой в случае лечения таких пациентов, и психологической проблемой, что требует психотерапевтики терапевтического сопровождения таких пациентов и медицинской проблемы тоже, и возникает достаточно часто в некоторых случаях до 80% процентов даются данные, что такие состояния могут возникать. И один из исследователей Раман Чадран смог сконструировать специальный объект, это коробка с зеркалами, которая позволяла создавать иллюзию того, что у пациента все еще есть ампутированная конечность, то есть он он засовывал в отверстие свою здоровую руку, и у него возникала иллюзия, как будто бы все еще существует его настоящая конечность. И это, по данным автора, помогало облегчить состояние, облегчить боли. В частности, в одной из серий сериала «Доктора Хауса» этот метод лечения обыгрывается. Хотя я бы не рекомендовал использовать те методы, которые применял сам доктор Хаус для того, чтобы это лечение провести. Но есть и еще более удивительное состояние – это атипичная сверхъестественная фантомная конечность. Это состояние, когда пациенты начинают испытывать ощущение возникновение новой дополнительной конечности. Встречается у, у части пациентов достаточно редкое состояние после перенесенного острого мозгового кровообращения или инсульта. И, в частности, одна из пациенток, 53 лет после такого состояние испытывала паралич правой руки и ноги и она чувствовала присутствие другого набора то есть ей показалось что у нее появилась еще одна часть ее тела еще одна правая еще одна нога, правая нога и рука которые выступали соответственно из правого плеча и правого колена и это рисунок который был приведен в статье посвященной описанию этого случая она считала что эти конечности у нее призрачные и они Ей не принадлежали, но при этом не могла понять, откуда же они у нее взялись, и здесь мы переходим к нескольким промежуточным результатам. Если я не уверен в том, что я вижу, если я не уверен в том, что я помню, если я не чувствую свое тело, то неизбежно возникает вопрос: а кто же тогда? Я И этот вопрос возникал и у персонажа Робокопа, и у киборга, и в произведениях так или иначе этот вопрос обыгрывается, кто же они, машины или человек. И ответ на этот вопрос связан таким понятием, как самосознание. Это относительно устойчивая система представлений о человеке, о, самой, о самом себе, о своих телесных и психических состояниях. И в психиатрии есть состояние, достаточно часто встречающееся, как деперсонализация. Это расстройство самоосознания, чувство изменения, расщепления или утраты собственного я. Может встречаться при ряде заболеваний, при шизофрении, депрессии, полярно аффективном паническом расстройстве и так далее. В некоторых случаях может носить самостоятельный характер и обозначается как деперсонализационное расстройство, когда пациенты чувствуют утрату изменения своего я, своих чувств, в том числе до ощущения полного без чувствия. И один из видов э, это самотопсихическая деперсонализация, когда происходит искаженное восприятие собственного тела и его размеров. Встречается при некоторых неврологических психических расстройствах, в частности, одной из пациентов, которая э, и да, в литературе еще может быть описан как синдром Алисы в стране чудес. Если помните, у нее возникало ощущение того, что предметы вокруг становились то больше, то меньше, и она, соответственно, тоже менялась. Это сочетание э, самотопсихической деперсонализации и дереализации, то есть искаженное восприятие окружающего пространства, вместе условно называется как синдром Алисы в стране чудес. И одна из моих пациенток, 56 лет, она воспринимала себя большой, значительно увеличенной по размеры. Нужно отметить, что у нее состояние было достаточно интересным. То есть, когда я ее опрашивал, а какого бы размера, то она не могла назвать точное измерение в метрах. Но периодически ей казалось, что она занимает как будто бы пространство всей комнаты. В то же время, сколько это в метрах или по сравнению с какими-то предметами, по сравнению со мной, этого она сказать не могла. Когда я попросил встать с кресла, она встала и, покачнувшись, сказала, ух ты не уже, какая я большая. Пока мы с ней беседовали, там подошла кошка, которая у нее жила, и она спросила у меня, а вам кажется, эта кошка большой? На что я ответил, что кошка как кошка, а какой она кажется вам. И она говорила, что размеры этой кошки менялись, они становились то с мышь, то с собаку. И в таком состоянии она испытывала, конечно, постоянную тревогу. В определенном смысле понятие деперсонализации и самоосознание может быть связано с утратой человека понимания того, а кто же он внутри его тела. И это обыгрывалось, например, в сюжете из «Второго человека-паука», связанное с тем, что доктор вот Октавиус, который внедрил себе кибернетические щупальца с искусственным интеллектом, в результате аварии они стали преобладать над его собственным сознанием и он уже не мог отличить, а где то, что происходит в его психике, его часть, и где часть, навязанная этими щупальцами. В частности, есть такое состояние, как психический автоматизм, встречается чаще всего при шизофрении или подобных состояниях. Это идея, которая... Говорит о том, что пациент убежден, что его мыслями, его действиями, его чувствами управляет не он сам, а некая сущность извне. Так, один из пациентов жалуется на то, что кто-то периодически крадет его мысли, путает их и вставляет обратно, но вставляет уже неправильными. Особое состояние также возникает у пациентов, у которых расщеплен тот отдел мозга, он называется мозолистое тело, которое объединяет между собой полушария и помогает синхронизировать их работу. И, в частности, это было примером, из, одним из вариантов лечения тяжелой формы эпилепсии, которая применялась в 40-70-х годах, в настоящее время уже не применяется. И при этих операциях оно пересекалось, это мозолистое тело, тем самым оставляя либо целиком, либо частично полушарие не в контакте с друг другом. И в первой неделе после операции исследователи отмечали, что у них возникало нарушение согласованности действий. Они могли одной рукой застегивать пуговицу, в то же время другой рукой начинать ее расстегивать. Или же одной рукой могли пытаться надеть брюки, а другой противодействовать этому и так далее. Иногда доходило даже до того, что такие пациенты сообщали, что одна из конечностей выбирала одну одежду для вечеринки, а другая конечность в это время вытаскивала другую когда и даже доходило до того, что одна из конечностей, проявивших с точки зрения исследователей собственную личность, пыталась даже нанести вред другому организму. И это достаточно ужасное состояние, которое описывали эти пациенты. И в одном из экспериментов доктора Газанига, который написал книгу, посвященную исследованию, состояния рассеченного мозолистого тела, больной показывались обычные предметы. И неожиданно ей предъявлялось изображение обнаженной женщины. При этом наши глаза, некоторые их поля напрямую связаны с двумя полушариями, но часть полей напрямую связана только с одним из полушарий. И в частности, когда появлялось изображение, предназначенное для левого полушария, то женщина улыбалась и давала правильный вербальный ответ, что же она видит. В частности, она видит обнаженную женщину, и поэтому это вызывало у нее веселье. Но когда же изображение предъявлялось правом полушарию, пациентка отвечала, что она ничего не видит. Видела, но при этом продолжала улыбаться и хихикать. То есть правое полушарие хоть и не могло описать, поскольку правое полушарие не отвечает за вербальное воспроизведение информации за вербальное мышление, то все же оно сохраняло возможность эмоционально реагировать на увиденное. И вот еще один эксперимент, который автор как раз-таки проводил, это демонстрация картинок и просьба выбрать один из предметов. Одновременно испытуем показывались две картинки, в частности, куриная лапка и ферма, и их просили выбрать из представленных картинок предметов, тот предмет, который наибольшей, такой картин, который наибольшей степени соответствует изображению на экране. И одним пальцем, одной рукой, соответственно, выбирал. Ускориться, а другой рукой выбиралась лопата, что соответствует понятию фермы и, вероятно, снега, который нужно было очистить. И... Если объяснить выбор лопаты было достаточно просто, то выбор, почему выбирается курица, в этом случае пациентам приходилось изощряться, и делали они это достаточно непроизвольно, то есть они, не осознавая, что они, естественно, видели, пытались объяснить, как же она может быть связана с тем, что они в реальности не видели. И большинство пациентов, что было отмечено Газаниго и его авторами, совершенно не осознавали никаких изменений своих физических процессов, выглядели абсолютно нормальными, только такие тонкие эксперименты могли показать, что с ними что-то произошло, что-то изменилось. Примерно то же самое мы видим по ходу развития сюжета второго Человека-паука, когда доктор Октавиус не сразу понял, что на него оказывается влияние со стороны этих кибернетических устройств, и только поняв это он смог им противостоять и вернуть контроль в целом на мой взгляд гипергизация приведет к неизбежному переосмыслению многих психических феноменов психических расстройств и изменит наше представление о человечности в принципе ну, в целом Благодарю за внимание. Цель моего выступления была продемонстрировать некоторые аспекты изменения психики, которые могут произойти при возникновении таких явлений, как гиброгизация и их более плотный вход в нашу жизнь, Потому что гиброги уже существуют, уже существуют достаточно давно и уже являются частью нашего общества. Но, вероятно, в будущем мы увидим рост подобных технологий и рост интеграции их в структуру жизни людей. Спасибо за внимание.